Добро пожаловать в новое видео, члены психдиспансера Немиркин. Трудно ли вам следовать некоторым рутинам по уходу за собой, которые рекламируются на улице? То ли потому, что вы не знаете, что вам нужно делать, то ли потому, что вы просто слишком заняты, как и многие другие, вы продолжаете откладывать свои планы по уходу за собой на потом. Но уделить немного времени себе невероятно полезно для психического здоровья и общего благополучия, и сделать это на удивление легко. Хотя уход за собой варьируется от человека к человеку, Определенные аспекты, такие как снижение стресса, правильное питание и достаточный сон, служат основой для ухода за собой. Поэтому, если вы не знаете, с чего начать, вот пять простых советов по уходу за собой, которые помогут вам стать лучше. Первое. Установите режим сна. Есть ли у вас постоянное время отхода ко сну? Заботиться о себе легче, когда вы создаете распорядок дня, потому что он психологически готовит вас к отключению. И это особенно полезно, когда дело касается отхода ко сну. Если вы обнаружите, что вам трудно заснуть, постарайтесь составить план, который подготовит вас ко сну. Выпейте воды перед сном или почитайте книгу, чтобы успокоиться. Некоторые даже говорят, что хорошо помогает приглушение света перед сном, так как это дает сигнал мозгу начать выработку мелатонина, гормона сна. Этот совет хорошо помогает, особенно если вы часами сидите за компьютером. Номер два: питайтесь осознанно. Следите ли вы за тем, что вы едите? Хотя тренировки всегда упоминаются в статьях по уходу за собой, не менее важно и то, что вы кладете в свой организм. Помимо того, что это влияет на ваше физическое самочувствие, это также может играть роль в вашем психическом здоровье. Подумайте о 100 миллионах нервных клеток, которые находятся в желудочно-кишечном тракте и постоянно общаются с вашим мозгом. Согласно статье, опубликованной в 2017 году, воспаление кишечника может быть одной из причин таких проблем, как стресс, беспокойство и депрессия. В конечном счете, вам стоит подумать о том, чтобы сделать своей целью правильное питание, чтобы лучше себя чувствовать, а не только лучше выглядеть. Третье. Создавайте и соблюдайте границы. Устанавливаете ли вы границы в отношениях с другими людьми? Хотя некоторые могут ошибочно полагать, что границы существуют для того, чтобы намеренно исключить определенные типы людей из вашей жизни. Это не так. Хотя в конечном итоге это может привести к тому, что границы существуют в первую очередь как напоминание о том, что вы должны в первую очередь заботиться о себе. Они служат руководством для других людей, как им следует подходить к вам и обращаться с вами. Это также может спасти вас от многих эмоциональных или психических расстройств и помочь вам наладить лучшие отношения с другими людьми. Номер 4. Отключитесь от сети. Вы всегда подключены к компьютеру или телефону. Это может быть трудно сделать, особенно если учесть, что ваша работа и личная жизнь требуют от вас постоянного нахождения в сети. Но время на отключение от сети очень важно для вашего душевного благополучия. Будь то прокрутка новостей в телефоне, социальные сети или работа, смотреть на экраны в течение длительного времени без перерывов – это вредная привычка. Вот почему очень важно проводить время и вне дома. Возможно, вы можете пойти на прогулку, заняться йогой или хобби. Что бы это ни было, время от времени отключаться от экранов поможет вам очистить разум и снять стресс. Номер пять. Организуйте все внутри и снаружи. Как выглядит ваша комната? Окружающая вас обстановка может оказывать влияние на ваше психическое здоровье. Исследователи доказали, что неорганизованный дом может способствовать депрессии, тревоге и увеличению веса. Поэтому, если вас окружает много беспорядка и беспорядка, возможно пришло время заняться организацией окружающих вас вещей. Будь то следование примеру Мари Кондо, когда вы смотрите на то, что вызывает радость, или просто сортировка вещей по одной, вы можете начать предпринимать шаги по созданию более опрятной и чистой среды для себя и своего психического благополучия. Номер 6. Занимайтесь любимым делом Есть ли у вас хобби, которым вы любите заниматься? Когда большинство людей думают об уходе за собой, они, вероятно, представляют себе что-то, что включает в себя танцы под любимую музыку с маской на лице. Хотя вам это может показаться пошлым, суть в том, что вы делаете что-то веселое. В конечном счете, уход за собой – это забота о себе, поэтому делайте то, что приносит вам радость. Будь то чтение книги или пробежка, если вы не вредите себе или другим людям, делайте то, что вам нравится, и делайте себя счастливым. Это очень важно для ухода за собой. Какой совет показался вам наиболее полезным? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.